Флаг над головой, питает ли земля Этот кровеносный гной, молись почаще Убивать придется много, неверные пришли Им в чистилище дорога, но теперь ли решать Кто прав, а кому пуля, ты ли уважаешь Бога Сидя на его стуле, воли много дали Люди переоценили, свои возможности и силы Друг друга убили, разрезают глотки Забавы ради, в этом стаде все направления ведутся из засады Томаты режут воздух пулями, виски прострелены Убийцы человечества стоят растеряно Не ведая, что делают во имя высших сил Но ценности идеалиста хоть часов изменил Выбраться из помоев, наступив на голову другого для уничтожения Все готово, разминируя саперы, мины вылезли из глины все обмазаны, солдаты незаметны были На поле рядом с трупами, все на одно лицо Тупые головы собрали круглый стол Все решено, пожали руки, мир будет А как же сотни сыновей, что подставляли груди? Чего ради изучали автоматы? Матери врыдали, знали, что конец один настанет Мир, а в ней война, правит сатана Война, а на ней мир, правит небеса Каждое действие смерть мертвь рождает жизнь, Некуда всем смотреть, война убивает мир, Мир, а в ней война, она правит сатана, Война а на ней, мир правят небеса, Каждое действие смерть мертвь рождает жизнь, Некуда всем смотреть, война убивает